факты. Всем привет и сразу к делу, ура ура ура Иван Гай вернулся на YouTube канал, новый полноценный трек Рудского уже обсуждает весь Рунет, камбэк года. Как и было обещано ранее Ивангаем в Инсте, блогер наконец-таки оживил свой YouTube канал Первым контентом, который порадовал фанатов, стал релиз трека «My Heart», ранние отрывки из которого можно было услышать в сторис, А в предыдущем выпуске на канале вы можете услышать, как голос Ивангая звучит без обработки. больше года канал русского пустовал никакой активности и статистика по логике должна была просесть но если опираться на сегодняшние данные после публикации трека дела у Иванга идут лучше чем это было год назад так буквально за 5 часов релиз уже набрал почти 500 тысяч лайков больше 150 тысяч комментариев 99 из которых положительные счетчик просмотров естественно показывает неверные данные из-за потока трафика и это повторюсь буквально за несколько часов если сравнить контент Иванга годичной давности, то некоторые его видео и за 12 месяцев не набирали даже половины от того, что имеем сейчас. И самое главное, подписчики. Начиная с утра и до обеда Иван уже подписал на канал больше 50 тысяч новых зрителей. То есть не исключено, что к вечеру цифры могут перешагнуть отметку в 100, а то и 200 тысяч зрителей. Неплохой такой камбэк. Кстати, ставь и ты лайк, если тоже рад возвращению Рудского и тебе понравился новый полноценный трек Ивана. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки.